Самый э, законный, нормальный, хотя он тоже блокируется Инстаграмом, но сейчас люди придумывают уже велосипед такой, что ну, дурят Инстаграм, это Giveaway. Mm -hmm. Giveaway у проверенных людей, у нас в Украине таких очень много э, есть, э, ну и они э, проводят вот эти Giveaway. Они э, делают... Что, что giveaway такие? это такая вот как акция получается, они делают коллаборации с другими блогерами или с известными личностями, разыгрывают какие-то призы. Mm -hmm. То есть вот я, например, хочу организовать giveaway. Я беру там Таню блогера, Васю блогера, мы скидываемся там по 5000 гривен, да, у нас есть тысяч гривен, на эту сумму мы покупаем э, подарки mm -hmm. какие-то. Mm -hmm. И потом мы выставляем, что мы разыгрываем вот такие ah, вот подарки, конкурс, но из-за этого да, вы да. должны подписаться на Таню, меня mm -hmm. и, и там mm -hmm. на Лену. Вот. Они есть масштабные, разыгрываются квартиры, разыгрываются машины, разыгрываются uh -huh. путешествия, то есть собираются звезды, знаменитости, собираются блогеры, они скидываются по несколько тысяч долларов. Uh -huh. И, соответственно, это больше людей. Чем дороже Givv, тем больше прирост. То есть, если ты становишься спонсором, у тебя есть определенное количество людей, которые подписываются на тебя там неделю, например, идет этот розыгрыш. За неделю к тебе может прийти там 50 тысяч человек. Mm -hmm. Из этих 50 тысяч, mm -hmm. конечно же, какая-то часть отпишется после того, как этот розыгрыш закончится, mm -hmm. но какая-то часть останется mm -hmm. и твоя задача ее заинтересовать. Да. И так ты участвуешь mm -hmm. в нескольких giveaway и набираешься аудиторию. Эта аудитория более-менее живая, mm -hmm. правильная, mm -hmm. активная, mm -hmm. которая сама нажала кнопку подписаться. Ну, ясно.